Пустите меня в дежурку. Я, я, там, я, Пустите в дежурку. А ты пьяный? В пьяных не принимают заявления. Нельзя. Пустите в дежурную часть. Нельзя, да? Нельзя. Пустите в дежурную часть. Я, пускайте Всё. в дежурную часть. Дежурная часть. Я объявляю заявление. Три милиционера меня пытают, издеваются надо мной, руки закручивают, издеваются, бьют, унижают. Что мне делать, Держу на часть?